Многие, приезжая в Турцию, обнаруживают, что далеко не во всех супермаркетах есть алкоголь. И это вначале кажется очень странным, ведь мы привыкли, приходишь в супермаркет, а там есть все. Ну зря же название такое – супермаркет. А в Турции далеко не везде можно купить пиво или что покрепче. Но на самом деле так только кажется. Ты на канале Turkey Space, я зовут Владимир. Я Олеся. Погнали, раскроем секретные места. Турция – страна с преобладающей мусульманской религией. По Корану пить алкоголь – греховное занятие, именно поэтому алкоголь здесь не является обязательной частью ассортимента магазина. Поэтому, чтобы купить алкогольную продукцию, нужно идти в мигров, который ММ или МММ, то есть такой большой мигров, либо в небольшие частные магазины под названием Текил. На самом деле их тут много, и они чуть ли не на каждом углу. Но сразу, не знаю, куда смотреть, их можно и не увидеть. Вывески на этих магазинах всегда либо синего, либо желтого цвета. И если видите надпись "Текель", то смело заходите, и вашему взору откроется большой ассортимент разнообразной продукции. И пиво, и виски, и коньяк, и шампанское, и что вообще душе угодно. И всегда большой выбор вина. Вино, кстати, в Турции очень неплохое. Еще алкогольный отдел часто есть в больших магазинах карафу. Цена в чуть ниже, чем в супермаркетах. А еще цены в таких алкогольных магазинах сильно разнятся в центре Стамбула и спальных районах. И даже цена может быть разной в пределах одного района. Чем глубже в район, тем дешевле алкоголь. Вообще в Турции с ценами везде так. Если это сетевой магазин то это не значит, что там будут одинаковые цены, что, например, в Чикмикое и на таксиме они будут разные, Или на Чикмикое и Картале. Все зависит от района. Я не знаю, как у них это выстраивается. Вообще алкоголь в Турции не дешевое удовольствие. Если заранее на праздник не купить запланированную бутылочку, то придется его поискать. Мы так вот 31 декабря искали бутылку шампанского, даже сгоняли в соседний район, обошли несколько магазинов и все безуспешно. В итоге вернулись на свой район и заходили в каждую текельную. И в одной из них отыскалась одна единственная бутылка шампанского. Поэтому, если вы планируете торжество, купайтесь заранее. А у кого-то были проблемы с поиском алкогольных магазинов? Напишите в комментариях. Обратная связь через комментарии и через почту, указана у нас под видео. А пока подпишитесь на наш канал, чтобы нас становилось больше. При желании всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. Также под видео есть наш сайт, куда можно обратиться с вопросами по поводу аренды квартиры, а также за помощью ее арендовать. Обняли, подняли и немножечко пруснули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.